Сегодня будем готовить драники картофельные. Это простейшие и очень вкусные блюдо, которые можно быстро приготовить дома на завтрак. Чтобы приготовить драники по моему рецепту, нужно ну, 4 больших картошки, 1 крупная луковица, одно яйцо, соль, 1-2 столовые ложки специи по вкусу, масло растительное для жарки, еще я добавлю перца для вкуса. Вот, а вообще, можно добавить еще чесночка, но я буду готовить без чеснока. Так, лук и картофель очищаем от кожуры. Картофель натираем на терке. Желательно делать это быстро, потому что картофель темнеть начинает начинается. Также натираем лук и добавляем картофель. Если картофель и лук слишком сочные, нужно отжать их и снить лишнюю жидкость. Тогда драники не будут растекаться по сковородке и прожариться равномерно. Я тру на мелкой терке. Итак, разбиваем в картофельное масса яйцо одно. Хоп, разбили яичко. Все отлично, по красоте. Там же у нас лук и добавляем соль. Я добавил чуть-чуть, одну -чуть, столовые ложки и перец по вкусу мне нравится. Вот можно добавить раз специи еще в этот момент сухого чеснока как раз или просто чеснока любого там зубчик два зубчика если вы любите так далее засыпаем куб для четырех крупных картошек мы взяли 2,5-3 ложек с горки перемешиваем все до равномерного состояния конечно если вы их готовите для гостей лучше воспользоваться перчаткой там, или ложкой если у вас нет перчатки но я готовлю для себя я знаю, круг у меня чистые, вот, красота, Уже процесс потом. к концу, самый основной этап, раскаляем сковородочку, добавляем растительного масла, вот, ну, так будет достаточно, можно добавить оливковое масло, кто любит, можно даже сливочное, ребят, ложкой беру определенное количество, Это вообще красота просто подготовил я тарелочку чтобы туда перекладывать просто белисимо просто искусство искусство порция уже у нас получилась готова Выложили вторую вот тут у нас еще так нормально еще на две наверное красота смотрите на эту красоту просто запах запах просто непередаваемый Сочетание картошки и лука я думаю все знают, особенно кто жил в деревне, когда бабушка готовит жареную картошку с зажарками, с лучком. Это просто непередаваемые запахи. Ну пожалуй все. Смотрите что у нас получилось. Ну, красота же ребят, красота. Подписывайтесь на каналчик, ребята. Пишите в комментарии, что еще хотели бы увидеть, что я готовлю. Вот Лайк, подписка, это будет самая лучшая награда. Всем пока.